доброе утро мои родные с вами елена дегурова и проживание дня сегодня мы затронем очень важную тему мы вчера ее прорабатывали на нейровибрационных сеансах и эта тема очень актуальна Это тема отношений тема отношений с собой в первую очередь и проживание дня звучит так когда вы находитесь в конфликте с собой когда вы находитесь в нелюбви к себе, это проявляется в конфликте с окружающими и во внешнем мире в целом. С одной стороны, избитая фраза, ее говорят на каждом углу, везде ее пишут примерно так. А тем не менее, глубины, к сожалению, не достигается. И я очень хочу, чтобы вы именно осознанно, не просто, ой, да, действительно, классно, да, так и есть. Нет, мои родные, я э, очень надеюсь, что вы будете пробуждаться, просыпаться э, в осознанности. Что такое любовь к себе? Что такое отношение к себе? Что такое вообще отношение? Э, это ведь а, вообще отношения, наши отношения, вот как меня, я, личность и отношения с собой, с окружающим миром, с людьми, оно начинается задолго до нашего рождения. Я просто сейчас вам кое-что ну вот, прям разложу по полочкам. Я надеюсь, что вы чуть-чуть иначе посмотрите на эту тему. Так вот, отношения, любые отношения начинаются еще задолго даже до нашего зачатия. Когда мама с папой запланировали, чтобы вы пришли в этот мир, когда они захотели, или когда у мамы с папой в натальной карте, в программе в нашей есть звезды, так складываются, что должен появиться ребенок. Обычно дети, душа ребенка приходит где-то за 2-2,5 года до рождения, и вообще душа ребенка подбирает родителей, подбирает ситуацию. Это знаете, так духовненько звучит, а я бы чуть-чуть перевела это в тему игры все-таки. Вот сидит там наверху сущность, которая там вот замучилась уже жить хорошо, в состоянии счастья, она сидит так вот и наблюдает, в какую же, куда же, в какую же семью ей плюхнуться, для того, чтобы прожить тот опыт, который она хочет прожить. И сидит и выбирает, подбирает. Игру, да, как мы вот игры компьютерные а, подбирают дети, вот в эту хочу играть, в эту не хочу, Как у что я во что я хочу поиграть. Вот примерно так же и мы, да, то есть я с одной стороны где-то чуть-чуть духовненько, с другой стороны упростила на ну, понятным языком, но плюс-минус это происходит так, и вот отношения начинаются уже там, это наш выбор, есть лишь я, который выбирает игру для этой жизни. Далее отношения наши складываются в момент а, зачатия, наверное, вы слышали, мы, многие даже, наверное, проходили у меня тренинг перинатальная, перинатальная корзина, перерождение. А, кто не проходил, очень рекомендую его пройти, потому что там а, очень мощные практики, которые помогают перепрошить немножечко. Не прошлое, внимание, как это делают все, прошлое мы не можем перепрошить, мы можем в себе в моменте здесь и сейчас перепрошить. Вот, и а, перинатальная картина состоит как раз-таки а, из момента, когда а, перед зачатием, само зачатие, а, период вынашивания и сами роды. Вот здесь уже, то есть если до этого было только отношение я, я сущность, я выбираю, где и как мне поиграть, а, то в момент, а, когда мы уже... Подходим к периоду зачатия. Зачатие вынашивания рождения – это период отношений я-родители. В любом случае я и окружающий мир. От того, как мама восприняла новость о беременности, как папа воспринял. Как... Как мамочка ходила по состоянию здоровья, как она ходила, в какой эмоциональной сфере, насколько папочка окутывала ее любовью, насколько ждали этого ребенка или не ждали. Это от этого все зависит, от этого складывается, так скажем, наша программа, точнее она была уже заложена и она уже начинает реализовываться. И складываются уже подсознательные блоки. Либо меня не хотят, либо меня не ждут либо я любимчик всенародный, и будьте добры все меня любить дальше. То есть у каждого своя история, она нужна для чего-то. Это уже начало нашей игры здесь, на земле. Потом мы рождаемся, и у нас появляются уже отношения больше с внешним миром, где есть родители, другие дети воспитатели, которые накладывают свой отпечаток с одной стороны, но с другой стороны, мои родные, если у вас в вашей карте, в, вашем, в вашей программе этого нет, то этого и не будет. И звезды вот так сложатся, ситуации так выкрутятся, что у вас будет лучшее, что вы можете получить на данный момент. А у тех, кто рядом с вами, вот буквально здесь же, у них будет что-то другое. Так вот, мои родные, все, что мы получаем в нашей жизни, во всех сферах нашей жизни, зависит от отношения к себе, от отношения с собой и от любви к себе. Если у вас нет любви к себе, зачем вам деньги? То есть вам тогда ничего не надо, вы на себе экономите, вам ничего не нужно. Вы себя не любите, вам ничего не надо, зачем вам деньги? И вот у вас происходит конфликт а, внутри себя. Ни с внешним миром, ни с работодателем, ни с а, кем-то, кто не может вас на работу взять или оплатить вам достойно. У вас конфликт внутри себя с собой. В чем этот конфликт заключается? С одной стороны, я не люблю себя, с другой стороны, мой умный ум начинает трезвонить, я хочу много бабла. И вот он, пошел конфликт, вы идете не в состоянии а, любви к себе, я хочу, а, что, да, а вы идете, я ненавижу эту бедность, я ненавижу там еще что-то, да, вы идете от состояния нелюбви к себе, и тогда все ваши желания, даже если вы их формируете умно правильно, потому что вы все а, нагруженные книгами, Знаниями, Вы же все умные, ну ни хрена вы не делаете, мои родные. Вам проще бежать и искать какой-то ритуал. Да если у вас три килограмма нелюбви к себе, если у вас конфликт с собой, да вы хоть затанцуйтесь этими танцами с бубнами. Мне вчера присылают, пересылают э, какая-то э, гуру гуристая, пишет «Секрет богатства». Великий секрет богатства, распиарила полпоста, какой великий секрет богатства? Корица, вот посыпать корицу в порошок, в кофе, в, в этот, полы в воду, и будет у вас богатство, все, ничего вам в жизни не надо, у вас будет богатство, сыпьте корицу везде, но что-то никто не богатый у нас, да проснитесь вы в конце концов, хватит вам бежать во внешний мир за поиском богатства, любви и всего остального, найдите себя в этом мире. Какая корица, какие танцы с бубнами. Если вы в конфликте с собой, если у вас не любовь к себе, если вы не любите себя, если вы не верите в себя, какая муж, да вам ничего не поможет. Никакая волшебная палочка вас не спасет. А вы все бегаете, ищете ритуалы. Где поплясать, пошептать. Это искусственное. Это внешнее. Внешнее всегда отражает наше внутреннее. И есть две составляющие. Во-первых, прописанная программа, которая есть у каждого человека. У каждого. Мы приходим сюда и играем вот как компьютерная игра, есть компьютерная игра такая-то, я не знаю, там Тетрис, и там не будет бегать колобок, потому что это Тетрис, да, она многовариантна, да, она многоуровневая, вот наша задача в рамках своей игры развиваться, это можно все определить, обращайтесь на консультации, мы это делаем, и путь души рассчитываю, и по астрологии рассчитываю, Глубинные ваши программы. Вплоть до того, что вот как раз а, сейчас прошла очень мощный курс. Я еще буду об этом анонсировать. А, место влияет, место жительства, потому что я сама задавалась этим вопросом. И многие, а, ну не многие, а есть клиенты, а, с которыми мы а, никак не можем получить результат. Это, к счастью, единицы. И я начала искать там, а, в, нашла эти... А, Нюансы, что место жительства тоже накладывает. Я это знала, я просто не знала, как рассчитывать. Я не могла найти специалиста, который будет это делать качественно. То есть есть определенная программа. Мы можем ее корректировать местом жительства. Это я сейчас рассчитываю. У нас есть подсознательные блоки. И если даже у вас в вашей программе заложено быть счастливой замужем или жить в изобилии, жить в богатстве, но у вас подсознательные блоки, подсознательные установки, да вы хоть на ушах танцуете лезгинку с ритуалами со своими, не будет у вас ничего. Это колоссальная работа, вы лет собирали а, то, что вы насобирали, потом вы спрашиваете, Лена, а 5 дней по -по послушать вибрационку достаточно? Мои дорогие, вы по 40 лет собираете то вот тот рюкзак а, установок, проблем, а потом пять дней вы думаете, что вам хватит. Да скажите спасибо, что это не еще 40 лет, чтобы разгребать все то, что вы нахапали, жадно. Сделали же для вас сервис а, исцеляющей вибрации, мои родные. Пользуйтесь, пользуйтесь всем, что есть, что мы можем вам дать, но не жадничайте. Любовь к себе в первую очередь, любовь к себе, это самодисциплина, это не самолюбование, это не транжирение денег только на себя, это не эгоизм, это самодисциплина, это постоянное развитие во всех областях жизни. Это не только зависание в духовненьких практиках. И вообще зависание в них опасно, потому что да вам просто жить некогда будет счастливыми. Вы будете висеть в этих медитациях, плясать танцы с бубнами в ритуалах. Жить-то когда? Любовь к себе – это движение вперед. Это умение говорить «да» там, где вы хотите, и умение говорить «нет» там, где вы не хотите. Это умение выбирать лучшее, что вы можете позволить себе на данный момент жизни. Не лучшее самое дорогое, а лучшее из того, что вы можете себе позволить на сегодня. Это подумал, сделал. Это многие такие аспекты, которые а, помогают вам научиться любить себя. Да, есть много а, подсознательных установок, которые блокируют любовь к себе. Они есть, с ними работать надо. Пожалуйста, исцеляющие вибрации, а, практика любовь к себе, базовые практики, базовые программы, они на то и базовые, чтобы помочь вам, мои любимые, проработать то, что вы никогда ни одними практиками, ни одними программами не проработаете, потому что а, даже если мы работаем, даже возьмем э, коучинг-антивирус для ума, великолепный, э, я э, не скромно, но я лучшего не видела, есть кто копирует меня, но это действительно то, что помогает работать быстро, без самокопания, без э, погружения в негативные какие-то эмоции, работать с подсознательными блоками. Самое главное, что это быстро, это без э, соплей, потому что как только человек уходит э, в самокопание, вот, начинается самобичевание, чувство вины поднимается и так далее, и так далее, все эти низкие вибрации. Антивирус, пожалуйста, люди он, до сих пор э, прорабатывают этими программами и получают великие результаты. Не мгновенные, как обещают, вы, вы, вот тоже еще одна ошибка людей, хотят мгновенно. О, увидели в тренинге слово «мгновенно» и побежали. Куда побежали? Зачем побежали? Вы вообще в это верите? Или вам нравится обманываться, обманывать самих себя? Вы знаете, я вот достаточно жестко провожу это а, проживание, чтобы вас разбудить-то в конце концов спящих. Или вот обратился ко мне бизнесмен за консультацией но там по личным вопросам семья разваливается. Что делает жена? Там и так не любовь к себе, ей должны денег. То есть это не принятие себя, не принятие денег. Там куча проблем. Что она делает? Идет в любовь к себе? Нифига. Она едет в Индию медитировать. Ребята, вы о чем? Вы посмотрите на эту страну, вы когда что-то берете у кого-то, вы посмотрите, как живет этот человек, и вы посмотрите на эту страну, которая а, поглотила весь мир. Ваше тело – это не ваше тело, ваш ум – это не ваш ум, ваши мысли – это не ваши мысли. Я ваш бог и царь. Вот, ребят, вот, ре, вот реально мне стебаться хочется. Да блин, да откройте вы глаза, правильно, вас зомбируют, там все уже не ваше становится, и женщины едут налаживать семейные отношения в Индию, в Аскезу, куда блин, в нищету, где и купаются, и стирают в одной речке, и гадят туда же, вы хотите так жить, следуйте дальше, то есть вы вообще глаза-то открываете, куда вы идете, за кем вы идете, что вы делаете, это же не любовь к себе, следование, слепое, слепое следование за кем-то. Это же тоже не любовь к себе, это безответственность. Я, вы перекладываете, знаете, я полежу в медитации, будет у меня счастье. Угу. Счастье будет у того, кому вы заплатите за это. А у вас ничего не будет, потому что подсознательные блоки остались, проблемы у вас остались и еще усугубились. Так вот, мои родные, придите к себе. Даже, понимаете, еще в чем а, опасность и в чем а, заноза-то. Все ж вот эти гури-гуристые, они ж все так сладко поют. Они ж все а, пользуются копирайтерами, дорогостоящими, которые знают ваши боли и через ваши боли а, пишут все тексты. А вы читаете, как будто бы про меня. Вот как будто бы читают с меня, и идете туда, как бык на бойню. Не, как овечка, бык-то он сопротивляется. Это как овца на бойне. стадом. Опа, ну туда же все едут в Индию, да? так это и я поеду. Это же не любовь к себе, это перекладывание ответственности, это первое, а, не любовь к себе. Любовь к себе это когда я осознаю, что я создала, на волшебничала все это. Я волшебница. Я зачем-то это наволшебничала, болезнь, да, а вы знаете, что у меня, ну вот до четвертой стадии, я как бы обычно эти вещи не э, говорю, но люди с онкологией до четвертой стадии, с которыми мы работаем качественно, э, не один день, и с онкологией, кстати, я сразу озвучу, что с онкологией я работаю с людьми не по такси, а сколько человек сам считает и потом может дать бонус при выздоровлении, при получении результатов. Ну, чтобы вы тут не это, Все тут, на, на, на бедных людях деньги делаю. Мне деньги бизнес приносит. А это помощь людям, это миссионерство, это немножечко другое. Хотя и тут деньги люди тоже должны платить, потому что это мое время, это моя энергия, это мои знания. Знаете, как в том анекдоте, сломался аппарат какой-то на заводе, никто не смог починить. Пригласили Ивана Петровича, Иван Петрович пришел, кнопочку нажал и говорит, с вас миллион. А, нет, он сначала сказал, с вас миллион рублей, ему заплатили, он кнопочку нажал, все заработало. И директор завода в панике, в шоке, говорит, ты что, говорит, Иван Петрович охренел, что ли? А, миллион за то, что ты кнопочку нажал. Он говорит, нет, мои родные, за кнопочку я рубль взял. А вот за то, что я знал, куда нажать, я взял все остальное. Вот так и здесь. И люди до четвертой стадии онкология лечится не мгновенно, не молниеносно. Иногда полгода проходит, но она лечится, она исцеляется. И не я исцеляю сам орган, а мы меняем мировоззрение человека и меняется его здоровье. Вибрационные практики человек слушает, настройки делаем, осознание включаем. Потому что это уже такая нелюбовь к себе, это уже такая злость, когда онкология. Да любая, любая хроническая болезнь-то уже, знаете, вам болезнь уже стучит. Ты полюби же ты себя. Полюби себя. А мы то в жертву играем, то в чувство вины полоскаемся, то еще где-нибудь валяемся в непригожем месте. И все мечтаем о больших деньгах, о прекрасном принце, на белом коне. Выходите из грязи. Увидьте себя. Вот прямо сейчас, когда закончится вот а, это видео, подойдите сами к зеркалу. Посмотритесь в зеркальце, в маленькой, если вы на работе. Увидьте себя другими глазами. Подружитесь с собой, полюбите себя. Есть установки у всех. Поэтому, пожалуйста, для вас сделан сервис, исцеляющий вибрации. Пользуйтесь. Кто пользуется, тот получает результаты. Любите себя. Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. Ведь это ваше кино. Вы его создали. Вы создали все вокруг себя. И здесь не надо уходить в чувство вины, Боже, Боже, какая я натворила, натворила. А что сделаешь? Ну поигралась вдоволь, в бедность, в одиночество, в болезни. А сейчас, хопа, и проснулась и посмотрела в зеркало на себя, на себя прекрасную. И увидеть в себе прекрасную женщину, мужественного мужчину. Кто ты? Я не знаю, кто сейчас слушает. Проснитесь, люди. Увидьте себя в этом мире. Кто вы? Зачем вы? Задайтесь вопросом, зачем вы привлекли то, что вы привлекли? От чего вас это останавливает? От успеха, от счастья? Чего вы боитесь? Не можете найти, идите на консультацию. Ко мне, ну, может, еще кто-то. Я могу только за себя отвечать. Пожалуйста, просыпайтесь. Я желаю вам любви к себе, мира с собой. Я желаю вам осознанности, чтобы вы действительно начали осознавать, видеть не умом, а вот именно состоянием, процессы которые происходят и напоследок еще такой важный момент запомните пожалуйста если вы если вам не нужна какая-то ситуация она у вас не произойдет если вы внутри себя не, не, ну, знаете это можно описать как крючок с червячком который вы опускаете в озеро с рыбой такой платное озеро с рыбой где ее много вот если вы на крючок сами не насаживаете червячка и сами не опускаете его в озеро, рыба не поймается. Вот так же и здесь. Если у вас внутри этого конфликта какого-то нет, этого конфликта не будет во внешнем мире. Поэтому в первую очередь любовь к себе это базовая программа, которая с которой стоит работать всем, при том очень долгое время. Ссылка на исцеляющие вибрации, на сервис исцеляющие вибрации будет под этим видео. Если вы получили такой некий заряд, да, если мне получилось вас пробудить, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии, может быть, вы не согласны со мной, может быть, я вам помогла проснуться, что-то осознать. Очень хотелось вот эту замыленную достаточно фразу сделать. У меня нет намерения писать что-то нечто экстраординарное, удивлять вас чем-то. У меня вообще нет желания кого-то удивлять, мне вообще фиолетово на все остальное. В том плане, что я, то, что я делаю в сети, я делаю для себя прежде всего. И просто я делюсь с теми, кто кому со мной вынесу. Вот, поэтому нет цели удивлять, нет цели писать что-то супер какое-то вау-вау-вау, необычное. А, наверное, больше намерения обычные вещи раскрыть чуть-чуть глубже, чем раскрывайте их обычно с пробуждением доброе утро мои родные с вами была елена дегурова и проживание дня до встречи в следующем видео пока пока